Всем привет! В этом видео мы попробуем написать программу, которая бы в автоматическом режиме переименовывала конфигурации одной активной детали. Я уже создал новый проект Visual Studio и здесь у меня есть всего лишь одна форма. Эта форма пока пустая, здесь нет никаких элементов управления и она вот произвольно меняется. Давайте добавим сюда одну кнопку. И переименуем ее на переименовать. Так. Сделаем окошечко поменьше. И, наверное, я скопирую эти размеры в минимальный и максимальный размер окна. Так, чтобы он у нас, чтобы она у нас не ездила вправо-влево. Ну вот, все, находочка у нас зафиксирована. И здесь у нас есть всего лишь одна кнопка. Так, возвращаясь на форму, добавляю обработчик событий на эту кнопку и создам новый модуль. Да, модуль 1 у нас, наверное, будет единственный, и в этом модуле... Мы напишем одну или две процедуры, которые будут в автоматическом режиме по нажатию кнопки переименовывать конфигурации в активной детали. Деталь я уже создал. Это вот такой вот кусочек трубы. Здесь, как вы видите, все конфигурации названы текстовым наименованием. Мы попробуем в автоматическом режиме переделать так, чтобы все они были последовательно увеличивающимся индексом. То есть конфигурация по умолчанию будет у нас один, следующие два, три, четыре и так далее. Итак, прежде чем писать процедуру, давайте добавим несколько импортов. создадим новую процедуру. После чего объявим переменную для э, экземпляра приложения Solid. И присвоим ей значение. Так, так как у нас э, деталь уже создана, вот она, мы берем э, все параметры из активного документа детали. Объявляем новую переменную как э, документ модели и берем... Параметры для нее из активного документа. Теперь нам необходимо получить имена всех конфигураций из активной модели. Получить имена. Так, Для этого нам нужно создать новый массив. по типу объект и получить в этот массив все имена конфигурации. Так, сделано. Теперь циклом обходим этот массив и выводим имена из этого массива. Так, пока на этом остановимся и повесим э, вот эту процедурку на нашу кнопку. Запускаем а, наше приложение и смотрим, что у нас получилось. Так, приложение наше запустилось. Давайте я вот сверну, а, нажму на кнопку и посмотрим в окошечко вывод. Вот у нас здесь... Все имена конфигурации у нас получились. Программа правильно отработала, взяла из активного документа детали список конфигураций и вывела его вот в окошко «Вывод». То есть все хорошо. Теперь вторая часть – это переименование этих конфигураций на, инкрементом, на число с инкрементом плюс один. Я остановлю отладку перейду в процедуру так здесь все хорошо то есть мы получили эти имена их можно получить и теперь нам необходимо переименовать каждое вот это вот текстовое имя на число пусть это будет я уже говорил ранее 1 2 3 4 5 для того чтобы переименовать конфигурацию добавим сюда еще одну переменную она будет содержать в себе свойства конфигурации, назовем его ее svconfig. конфиг и добавим сюда такую строку возьмем из модели конфигурацию по имени, а имя конфигурации возьмем из цикла, то есть в эту переменную мы сейчас передадим свойства конфигурации по имени и теперь к этой конфигурации мы присвоим новое имя а это имя у нас будет и плюс один то есть мы возьмем инкремент цикла добавим сюда единицу так как у нас здесь будет первый обход нулевой чтобы у нас конфигурация по умолчанию была сразу один. И у нас должно все переименоваться. Давайте запустим программу на отладку. Так, программа у нас запустилась. Перейдем в Solid и нажмем здесь переименовать. Как видите, у нас все конфигурации переименовались. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть здесь э, в элементах нет никаких изменений. Все по-прежнему, ничего не поменялось. Поменялись только имена конфигураций. Завершим отладку программы И вернемся в наш код. Конечно, э, данный код имеет низкую э, отказоустойчивость. Не совсем может быть корректен для практического применения, но однако же можно с его помощью быстро и легко переименовать все конфигурации в активной модели. Предлагаю этот код чуть-чуть доработать, вернуть для начала конфигурациям те имена, которые были до нашего переименования и посмотреть еще один вариант, переименование, но по немного другой схеме. Так, Я переименовал конфигурации обратно, то есть вернул им те значения, на в ручном режиме. И давайте здесь немного усложним наш код и добавим сюда к новому имени. Вместе с счетчиком добавим еще то имя, которое было, то есть старое имя. То есть у нас э, по умолчанию там, средняя, правая, левая, верхняя труба была. А теперь здесь будет один по умолчанию, два средняя, три правая, там, четыре левая, пять верхняя. И добавим сюда то имя, которое было. Так, Здесь с пробелом и вот так. Посмотрим, что у нас получится. Ну вот, так лучше. Теперь хотя бы не потеряется последовательность. И э, можно будет увидеть, к чему это относится. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!